наконец наконец -то настал тот день когда все совпало я могу показать вам лишь азы э, нарезки протектора на грузовых покрышках потому что тема это очень своеобразная она и обширная и простая одновременно но на самом деле там решает все только практика и ничего мои советы будут только так мало что решающим для вас в будущем все что вы наработаете руками это будет гораздо круче и веселее чем то что расскажу я во первых э, то что мы имеем право нарезать грузовые покрышки только с надписью рыгрого и и ничего более, если этой надписи нет, покрышки нарезки подвергаться не должны. Очень часто мне приносят, а так как у меня маленький город, и в основном здесь город перекупов, приносят легковые покрышки на нарезку, якобы на продажу, либо на продажную машину. Жестко отказываюсь, конечно, тут происходят всякие разговоры интересные. И к тому, что я не профессионал, потому что эти люди могут нарезать все легковые покрышки даже болгаркой. Ну, они молодцы, я не молодец, ну и ладно. С этим я смирился как бы. Поэтому смотрим надпись регревейбл есть или нет. Есть надпись, мы имеем право резать. Нет надписи, плевать мы хотели на то, что нам говорит человек. Мало ли что он хочет. Не всегда прав клиент, а чаще всего в нашем гребаном мире, шиномонтажном, шиноремонтном, клиент никогда не прав. Потому что не все академики, мы нет. Далее, что мы имеем. Прежде чем вообще приступить к нарезке покрышек грузовых, обязательно все просматриваем изнутри. Потому что это будет неприятный сюрприз, когда мы, допустим, покрышку уже нарезали, Потом либо одеваем, либо что, и там обнаружим какое-то повреждение, либо даже не ремонтное, что еще хуже. Покрышки для нарезки подвергаются равномерно сушеные, желательно и с небольшим все-таки остатком протектора. И без видимых этих повреждений и нити корда. Иногда здесь, вот, допустим, есть повреждение до железного корда. Этим мы можем воспользоваться, измерив э, вот этот вот остаток резины до к брекера. И в связи с этим выбрав глубину лезвия. Что мы имеем за аппарат? Регрувер так называемый. У меня он такой, хороший, интересный. классный. мощности 4 штуки. И по два канала на лезвие. Потому что они разной толщины, разной ширины. И вставляются либо внутренние два, либо в наружные 2. Я пользуюсь только приквадраченными лезвиями. Первый номер, второй, третий, четвертый и шестой. Здесь линейка для установки высоты лезвия, шестигранник для ее закрутки и линейка, которая очень, кстати, вот эта, она не в комплекте идет, но очень хорошо с вот этой дружит по показаниям. Линейка для измерения глубоны, глубины протектора. К этой, допустим, глубине, то, что мы измеряем, мы прибавляем 3-4 миллиметра. Здесь у нас 5 миллиметров, значит, мы можем лезвие определенное выставить на 9 миллиметров. Но лучше все равно воспользоваться тем, где есть какая-нибудь корявка до брекера. И узнать истинную глубину э, подложной резины. Что мы имеем? Основные правила, которые мы должны соблюдать при нарезке, все это указано в теховском каталоге. В новом, вот он слой брекера, с железными вот этими показанными нитями. 2 мм как минимум должно оставаться. Первый гвоздь в крышку гроба покрышки от неопытных нарезчиков, это оголение брекерных нити. Ржевеет махом, ржавеет сразу покрышка... Засчитанные дни там приходят, честно говоря, в негодность. Далее, э, по этому рисунку также мы можем видеть, как у нас предыдущий протектор был, что мы можем с ним сделать. То же самое здесь, но ну, вот здесь и то же самое с этой стороны. Основные параметры, я считаю, все-таки это параметр B. Это глубина лезвия э, от каждого номера, зависящая. Потому что э, многие зачем-то, не знаю почему, Любят канавки делать побольше на еще не изношенной резине. И допустим, для единички параметр B это всего лишь 7 мм торчит она. Не больше. Если делаем больше, очень большой риск ее повредить, погнуть. И все плохое, что с ней может произойти, обязательно произойдет. Рекорд у моих работников 37 лезвий на двух покрышках. Молодцы, получили каждый по ордену. Поэтому четко смотрим на вот эти параметры. Размер А. Ширина лезвия. Размер Б длина торчания из регрувера размер c5 это ширина посадки в регрувер и общий размер это длина самого лезвия эти параметры обязательно соблюдаем и тогда у вас все будет работать нормально хорошо и вечно а не как у многих и то что в этом мире ничего самого не ломается ломает только псевдомастер как еще можно испортить лезвие обязательно сейчас вам покажу и одно и то же из главных параметров лезвия Всегда должно быть в резине. Никогда его не ни одна часть. И кстати, да, лезвие, вот здесь покажу на новом, сейчас который достал, заточено лишь с одной стороны. Не перепутайте. Я понимаю, стоит, конечно, туповатый, но такое встречается. Лезвие только с одной стороны, рабочий. Помещаем в подходящее положение. Вот, кстати, да, перевернуть бы надо с сторона стороны наружу. Здесь номера уже такие, которые вставляются только в наружный, допустим, в щели. И на глаз примерно сейчас поставлю. Поджимаем, под закручиваем лезвие. Контакт подается только тогда. Сейчас станок вот у меня регруер выключен, когда головка регрувера получает контакт при нажиме. Упирается лезвием в головку, головка зажимается и тогда только получается контакт. То есть в таком положении мы даже приключим в состоянии в Что происходит с лезвием, когда оно находится на открытом воздухе, но продолжает работать? Это, допустим, где-то в каких-то щелях, пролазит, но выходит на улицу. Что с ним происходит? Наблюдаем. С ним происходит жесткий аминь. Все, после этого лезвие уже негодное. Оно даже если остынет, уже не рабочее. Поэтому прежде чем выбрать лезвие, которыми будем мы пилить покрышку, обязательно смотрим ширину канала, глубину, чтобы лезвие всегда оставалось в резине. Никаких экспериментов вам не советую. Фантазия, кстати, здесь может быть абсолютно не ограничена, лишь бы вы не навредили, лишь бы ничего не нарезали лишнего и без возвратного. Теперь конкретно покажу немножко как это нарезать, как настроить само лезвие. Вот тут у нас уже просто готовое есть для этих двух нарезанных покрышек. Покажу, вот он уже старый протектор, который мы будем исправлять. И вот он. И две уже нарезанные покрышки. Покрышки можете, в принципе, нарезать как угодно в любом положении. Есть специальные станки в общем то для этого чтобы закреплять покрышку и нарезать у меня такого нету я режу как всегда все буквально на коленке уперся в станок лишь бы упор был хороший чтобы можно было резать меня это вполне устраивает мои пацаны делают может быть и проще ну точнее может быть сложнее но но зато результат меня устраивает они одевают каждую покрышку на диск накачивают там немножко давление и крутят все это на грузовом станке в принципе я не против этого пусть для меня, допустим, это немножко затратный ресурс, то есть воздух, какой -то, расход, чего-то, чего-то там немножко. Но зато результат меня устраивает, и в этот процесс я не вмешиваюсь. Они всегда работники идут по пути наименьшего сопротивления, но качество тому, которое меня устраивает. В принципе, как вам угодно, так вы и нарезайте в любом положении. Что касается насчет рисунков ну как правило чаще они получаются то что и было на покрышке. опять же рекомендую советоваться с водителями этой машины которая будет нарезаться потому что водители они академики они знают как нарезать протектор гораздо круче тех ребят которые на раллиных гонках с абсолютно новых покрышек вырезают протектор под нужды гонки под трассу под повороты под водители требования под машины и в стиле вождения все все все такое лучше посоветоваться с водителями так чтобы Клиент ушел удовлетворенным и почувствовал себя, ну, довольно значимым в нашем деле. И если его требования или там просьбы, как угодно называть, не противоречат нашим правилам, вот этим вот измерениям, не погубят кучу лезвий, не увеличат время и стоимость, и все это попадет в нормальные приемлемые рамки, почему бы и нет? Если водитель вам доверяет, то учитесь и придумайте сами, как и чего это нарезать. Первым делом тоже после проверки покрышки на повреждение удалить все инородные предметы, камешки, вдруг там гузики или что-то что-то может быть еще во что лезвие может упереться и на одном месте оно будет стоять раскаленное вы знаете что может произойти теперь после примера и подожжет резину Нехорошо это все что мы должны сделать допустим я в данном случае измеряю вот прорежем а кстати да глубина протектора Нарезание и выставление длины лезвия может быть на разных участках покрышки разное. Здесь, вот, допустим, более изношен центр, более жир остался по плечам, поэтому глубина будет разная. Сейчас то, что попроще и побыстрее, я вам продемонстрирую. Глубина протектора на втором ручье у нас 5, 4 мм. Мы увеличиваем до 4 мм глубину, то есть оставляем 8 мм. Не забываем заточенным наружнее щели есть у нас специальная рамка с циферками также соблюдаем верхнюю верхнее расстояние между трапецией уже получающейся она тоже имеет значение ее можно регулировать в допустимых рамках пределов. здесь 8 миллиметров поддавливаем и это у нас нормально сейчас получается рабочая же высота также можно регулировать мощность накала для новичков рекомендую все-таки начинать с одни потому что лезвие греется меньше и сам процесс нарезки идет гораздо медленнее, вы успеваете на все реагировать, все поправлять, все более ответственно к этому относиться. Мы режем в этот раз на двоечки, самое то. Обязательно должен быть упор колеса и плавно заводим все это внутрь. Не забываем, что покрышка имеет свой диаметр, ножка вот эта всегда должна быть на два пальца на высоте на протяжении всего крышки, чтобы плоскость вот это была, это участка всегда катилась ровно, четко по поверхности покрышки. Что мы имеем? Плавно заводим и ведем. Стараемся соблюдать, чтобы все было по центру. Видите, даже некоторые участки сейчас получается, выходят на открытый воздух. И потихонечку все это выводим Вот наверх, аккуратненько. Удаляем нарезанный участок резины. Основной параметр, который должен нам быть критерием, это не вскрытие брейкерных железных нити корда. что все у нас хорошо осталось, вот эта подслоечная резина. Здесь все очень кайфово. И прям вот этот комплект один из лучших, наверное, по нарезке. То же самое с этой стороны. Плавно вводим. Поехали. Следим как каким-то образом, чтобы вся площадка плоско шла по поверхности покрышки лапка здесь была вот эта дальняя на два пальца Оп, и выводим удаляем вот эту нарезанную часть резинки если все у нас получилось хорошо все то мы смело продолжаем нарезать все эти поперечные продольные до нужной пока высоты протектора, то что мы сможем ей нарезать, здесь также не отрывая, нарезаем вот эти узорчики, Плавно вводим, отличненько, и таким образом получаем N рублей за такую-то работу. Работа, честно сказать, нудная, муторная. Я ее не очень люблю, откровенно говоря. Но я видел работы других ребят, и я так не могу. Они очень интересные, крутые. Вензеля могут на этом делать, на покрышках. Я так, честно говоря, не умею, и терпения у меня не хватит. Либо просто не было стимула. Надеюсь, все это видео вам помогло, примерно что-то рассказал. Задавайте вопросы, те краше, что будет непонятно, или что будут вопросы какие-то со смыслом, я все равно все отвечу. И, возможно, что-то покажу и дополню. Никогда не обманывайте лентов.